Дохнет уже, господи! What the fuck?! Аааа, меня заморозили! Хаюшки и котетушки, с вами Неллил. И это игра Алиса. На самом деле, я уже умудрилась, как бы, пройти эту сороконожку. Вот она у меня валяется. Господи, что это такое?! Ой, мать ору! А я сквозь нее прохожу. Круто! Вот сюда вот надо было явить. Вот сюда вот. Ну, щито поделать, я не знала до этого. А теперь давайте станем снова большой. Никогда не пробовал поганки. Но думаю, некоторые из них могут быть полезны. Жаль, что это не галлюцинации. Какой кошмар. Либо съесть поганку, либо стать едой для букашек. Есть на бегу непривычно, но иногда это необходимо. Никто, кроме местных обитателей, не знает всех закоулков этих бесплодных пространств. К концу игры ведет только один путь. У меня тут вот хилка есть и еще одна хреномантия. И смотрите, кто тут у нас появился! А, меня заморозили! Нет у меня здесь! Динозавр, шел в жопу, в жопу и пуноматерь! Охренеть! Вот зафук! Вы как это делаете? Убей своего же, пожалуйста! А меня не трогай! Вас тут так много! Ой! Ой! Ой! Ой! А что это вы так... Подыхать стали резко. Ой, там еще есть, смотрите. Что он делает? Воу! Охренеть! Охренеть, котятки! Они стали сильнее. Загрузить. Ну их нахрен! А это за что? Охренеть! Какого фига он меня атакует? Смотрите, а это кто? А это еще кто? Это же пешечки. Безобидные маленькие пешечки. По крайней мере, безобидно не только первое время. Вот Благо при помощи карточек мы с ними быстро расправляемся, но на... ту тут, ту ту ту ту А меня нету здесь, понимаешь? Ты куда это улетел? Демон бесполезен. Воу. Нет! Не надо мне сюда. А то туда сейчас может этот гомофоб вылезти. Нафиг это надо? Сохранить. Правильно, сдохни. Смотрите, они умеют головы снимать. Ву! Так двое! Хорошо, что меня не может ранить, а вот я его могу. И это что такое за место? Хрень какая-то. И куда я в итоге попала? У -у -у! да это же целые золотые земли. Офигеть! А они мне не ранят, что ли? Ранит. Так, бледное королевство. Сохранение. Точно, что бледное. Это король или кто это? А, это, извините, пожалуйста. прям король. Вот. Понятно. Я сама стала королем. И только по белым могу ходить. Отлично, мы прошли всю эту зону. И кажется в этом замке меня никто не будет трогать, а нет, меня. Ох, вы видели, там кто-то подошел. Посел обезьяну. Спасибо. атаковать. Ой, точно. Это делается так. Что, где открылось? Ясно. Где этот рыцарь-шмыцарь? Ах, вот он. У нас открылась дверь, дверька, текстурки, я вас обожаю. Так, вот он. Яй! О, господи ты, Иисус! господи ты, Дина, а -а -а! Что я делаю? Вау? Он мне помогает! Котятки охренеть. Лошадка сдохла. Что? А кто убил-то? Неужто мне помог тут конь? Правда, не в пальто. А как они сдохли-то, я так и не поняла. Может, все-таки надо было как-то вот здесь? О, Ой, да ладно! Маля! Бесишь! Дверь! Так, ладно, это какая-то лишняя текстурка. Это на случай, если мы вдруг лоханемся, но мы не лоханулись, потому что мы молодцы. О, еще одно оружие! Правда, оно у нас есть уже. <рескоп> У нас тут есть еще один рычаг, давайте-ка мы его тоже с вами нажмем. А как мне его нажать? Эй, эй. Я ж тебя жму. <смех> Нормально так. Ага. Эта хрень начала работать. Что мне это дает? Блин, эти звуки похожи на двадцатый век Фокс. Ай, вот для чего. Это все надо было. <Слышите noises> а! Они все погибли. Сейчас тут что-то будет. Жопой чую. Не просто так же это все. Ой, не просто так. А ведь сейчас исчезнет. Это драгоценный запас. Кто посмел убить их? Ой, гляньте. Ез... Мать моя, святая травка. А, король. Это же король, да? Куда вы его унесли собаки? Еще ушли куда-то. Короче, красные это предатели. Белые это наши союзники. Да сдохнет ты уже, господи. Они же его туда унесли куда-то. А куда, кстати? Там же пусто. Хых! И что это за язык? Кто там кому лисли сделал? А? Кто тут такой бесстыдник? Ладно, в любом случае, давайте пройдем. Коля, тут только один выход. Прям для нас вот его открыли. Как же хорошо что они здесь вот это стоят это же все-таки наши союзники не надо сюда или мне надо куда-то вон туда пойти а может мне и вовсе надо вот сюда потому что открывается здесь все А мне а мне сейчас надо вон туда пойти кстати смотрите там он тоже что-то есть и кажется я смогу потом туда забраться как-нибудь. Так, это король. А убили кого? Королеву? Или это королева? А, Чего вы от меня хотите? Прошу тебя, помоги нам. Да Армия Червонной Королевы сильна и беспощадна. Нашей королеве грозит ну, смертельная королева. опасность. Увы, я видела, как ее схватили. Без предводительства королевы красные победят! Мы обречены! Я тоже, если не смогу пройти через ваше королевство. Я должна собрать Бармаглота в жезл. Алиса, освободи Белую королеву! Это поможет всем нам! Я не играла. Каковы правила? Правила? Какие правила? Какая тактика? На это нет времени! Иди в атаку на Замок червонной Королевы! Не стану тебя обманывать! Этот путь смертельно опасен! Да это знаем. Мне вам спасибо сказать за такую правду! Могли бы разок солгать для убедительности На войне нужна правда, лгать будем потом Но ты пойдешь не одна Донеси эту пешку туда, где она станет белой королевой Пешка, это все на что я могу рассчитывать? Боюсь, что да Теперь иди, ладьи проводят тебя Проводить-то они проводят, а что мне дальше что делать? Ой, я могу их ранить. Все. Это мы куда попали? Так, у нас идет автосохранение, давайте осмотримся врагов. Кроме этой пешечки не видно. не была, давайте я прыгну, что ли, сюда. Видите, здесь это есть. Ага. Я уже забыла, как куда мне надо нажимать, чтобы я вверх лезла. А, на интер, точно. А ты то ведь я раньше никогда не использовал эту функцию, и, да, я просто обожаю эту хреномантию. Блин, мне показалось, что там еще одна стоит. То ли пешка, то ли... Ну, собственно, все, котятки, мы с вами восстановились. я там увидела еще одно оружие, правда, оно у нас есть. Да. Без этого оружия мы бы не победили одну мадаму, и не только мадаму. Так, давайте посмотрим, что... как хорошо, что они не появились. И это стало гораздо больше. А давайте все-таки это. Я рискну. Еще раз нажму на сохранение. Кину все эти три хрени. И мы посмотрим, что вылезет. Вы прикиньте. То есть, чем больше я этих собираю, тем больше становится демон. загрузить. А фонарить. <reads crack -1> <bans consumers> Королева! Вы что, ее изнасиловать хотите? Ясно, подошефот. Неужели у меня ограниченное время? Нет. Королева. Скажите кто-нибудь, пожалуйста, куда мне надо, собственно, идти? Я надеюсь, что... А -а -а! Красный король! Что это такое? отлично а мне точно там не надо было за королеву там идти например бери хилку ты чё сквозь хилку прошла господи ура мы увидели как родилась королева мать моя святая дравушка Кажется, она сейчас со всеми разберется. А мы просто будем... What the fuck? Алиса! Твою мать! Ты, так это, bite. ты еще кто? Вау, что это такое? Э? Вот за фук! Это он, что ли? Нет, это не он. Куда мы вообще попали? Что с Белой Королевой? Кто-нибудь мне объясните, что здесь происходит? это автосохранение! Вот мы видели какого-то человека в шляпе. Там кто-то по стенам ходит, это же те самые дети. Неужели это он их мучил? Как это так? А это кто? Вот за я что на стене сплю? Я сплю на стене. Вау. Смотрите. Смотри прямо или коса. В любом случае тебе всегда нужно смотреть в правильном направлении. Да ты что? Такое. Где он вообще? Тут! Твою в Японию! Я столько на него потратила Мать моя, святая травушка Сердечко Это же ты! Холод против холода, кто кого! И победила Нелька Слышь, ты крокозябрик! Несколько его убивать уже надо! Пошел ты в жопу! И восстанови мне все, спасибо. Но благо мы слишком быстро победили короля. И это меня радует. Надеюсь, что я иду правильно. Здесь! Ясно! Еще один. А то что это? Они думают безнаказанными останутся. А, вот это место, кстати. А я туда зайти еще не могу, прикиньте. Как они обманывают. Я тут одну хорошую штукенцию нашла. Игрушка может причинить большие неприятности. Никогда не играй с ней одна. Ух ты! И ведь совсем немножко что-то такое. Видите? Какая классная, однако, вещичка! Сохранить! Может, мне надо туда часы разбить? Помните, нам ведь в тот раз показали по поводу разбитых часов? Поэтому, скорее всего, не зря у нас тут есть вот эта хрень. Да! Я а была права, котятки. О, господи, хоть где это я угадала. Просто мне еще в первый раз вот эта хрень показалась какой-то довольно-таки странной. Сразу берем шесть. Там есть несколько ходов. А то кто? Это враг, охренеть. Что это? Верни мое здоровье, козявка. А это? А, это просто вентиляция. Может мне надо везде-везде разбить часы? В любом случае, окей. А, эту не надо мне? Смотрите, кто там. А, я случайно. Все коту Окей. Давайте-ка отправим ему сюрприз. смерти мне что-то выпало. Нет, нет, нет. Нет! Ой, мне как вовремя, я сейчас чуть не прижала. Да что это за... Ну, прикиньте! Просто из-за этого... Ладно сгрузить а -а -а, да ты что серьезно сейчас кто меня посмел сейчас ранить я упала на циферки Ладно, котятки, на сегодня мы заканчиваем прохождение игры Алиса. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это да, так, то поддержите меня своим бородом, лайком под этим видео и мужицкой подпиской на мой канал и на канал Зарекс Про. И всем пока, котятки!